Он сказал, что в конце надо притормозить. Подо мной проплыли люди, такие, мы типа, можем вам как-то помочь, давайте вы отцепитесь, прыгайте к нам. Не тормози! Туристка решила прокатиться на канате оттуда и застряла посреди. Ее непонятно, не успели поймать, что ли? И она откатилась обратно. О, пытается сама докатиться так сейчас вот отправляет человека за ней видимо на веревке да он ее подцепит и тот вот другой человек вытянет то есть у них отработан то есть это нормальное явление ну нормально вот это же экстрим аттракцион все таки что вы хотели все нормально так должно быть. А то раз, доехали, все нормально, проблем нет. Ну, какой же это экстрим? А вот так она осталась посреди озера. Там еще двое туристов. Сегодня мы были на косе и доехали до Светлогорска. Вот они ждут своей очереди застрять посреди озера. Здесь вот фонтанчик, но он не работает сегодня. И ее вот сейчас дотащат. Надо его спросить, какие у нее эмоции. Пойду, спрошу. Ну, рассказывай. Он сказал, что в конце надо притормозить. Я слишком сильно притормозила, и в итоге не доехал до него просто. Просто не доехала. Ну, ты хотела экстрима? Ага. Повисела, надо подо мной проплыли люди, такие, мы можем вам как-то помочь, давайте вы отцепитесь, прыгайте к нам. Я что-то подумал, нам... Весело, ты... прикольно, мне очень понравилось. Понравилось, да? Да, очень. Рекомендуешь другим людям? Конечно. Ну как бы за 300 рублей прикольно прям прикольно но нужно обязательно застрять нет не стоит не тормози